Одиннадцать ноль две, двадцать девятое июля. Всем привет, это фарпост. Меня зовут Екатерина Бубнова. Это программа «На троих». Сегодня со мной в студии Лариса Петренко, блогер. И уже не блогер, а, а Иван Камилов. А, уже а. полноценный э, сотрудник СМИ, можно так сказать. Ну, практически, даже. да. Да. У нас сегодня сложная задача, множество тем. Мы э, и в сезон, э, потому что э, в августе программа вместе с половиной редакции «Фарпост» уходит в отпуск. Вот, так что у нас сегодня такая веха, своеобразные итоги телевизионного телевизионно ютубного сезона. Поэтому, чтобы в долгий ящик наши темы не запихивать, давайте прям вот стартанем да, с ваших новостей. Ваня, я боюсь твои новости начинать. Давай, Слорис. Что ж там такое? Я уже заинтригована. Меня на этой неделе порадовало. Я же за оптимизм отвечаю, как у Лифанова, вернее, в Театре имени Уланчарского есть спектакль такой про черное и белое, так вот, отвечая за оптимизм, я порадовалась за Кос Южный. Вот верю я в этот проект, несмотря на все сложности, несмотря на то, что он тоже очень долго играет. Ты уникальный человек, тебя надо, не знаю. Да, в... несмотря на шлейф того, что было в прошлые периоды, все-таки очень надеюсь, что его вытянут, вытащат. И как уже объясняла, эти мои надежды связаны с тем, что есть большая программа по всему Черному морю по очистным. И тот человек, который раньше говорил, есть поручение президента, я это сделаю, вот он теперь, Марат Хуснулин, отвечает еще и за все загрязнение окружающей среды. Потому я, когда слышу слово КОС, да, Южный, мне уже хочется даже не изевать, а... И то, что недавно показали, что Минстрой как бы контролирует не просто издалека, а приезжает... Чтобы проконтролировать все это на месте, все-таки ну, внушает некий оптимизм. Двадцать третий, год. Неужели у нас когда-нибудь будут сданы? Камеры эти несчастные... оттуда не убрали. Там можно смотреть, как там что движется. Потому что на больничном кластере камеры не а работают. Вот, наоборот, накос не работали, а на больничке работают. Ну, теперь вот так вот. Не знаю, проверим. Mm. Well, ну, там. интересно. Да. Yeah. И заявление интересно. Иван Николаевич веселая новость. Она связана с будущими выборами законодательное собрание, значит, не знаю, может быть, кто-нибудь не в курсе, но у нас там вакантное место в составе, вот, и регистрируются первые кандидаты, ну и дальше слово, как говорится, ведущему. На, на самом деле эта новость, ну я бы не назвал ее оптимистичной с моей точки зрения, это, ну определенная проблема, да, проблема для политики Севастополя в целом, потому что те, там условно предвыборные клипы, которые появляются вот в социальных сетях, они, ну, в какой-то степени наводят на вопрос, насколько вообще у нас как бы, адекватная система политики в городе и как это вообще происходит. призадумался, о чем в общем и речь? Да, речь идет, наверное, о том, вот если есть возможность, давайте, покажем, давайте посмотрим, да, да если вот, мы конец ролика. Пока нет видео. Сейчас, а, минутку, ну, нам там нужно, да, минуту дорезать этого видео, чтобы вы посмотрели. Давайте вернемся. Я пока вам свою новость расскажу, сразу, чтобы вы ее знали. Мы в новый сезон стартуем без Наташи Астаховой. Вот, да. Значит, выпускница нашего гнезда отпускаем ее в город-герой Москву. Вот и э, надеемся, что все, что она хочет, все, что она планирует, у нее сбудется. Говорю это сейчас, чтобы потом не было каких-то удивлений каких-то разговоров. А и у нее случайно не ребенок поступил? Ну, а, нет, я надеюсь, что и это тоже совершенно будет возможно. Почему, в общем-то, нет? Может быть, вот и так. Вот. Все течет, все меняется. Иногда людям хочется каких-то новых горизонтов. Москва это классное место. Ну, опять-таки, я думаю, что это пойдет на пользу форпосту, потому что в любом случае смена, ну, скажем так, крови она лишь дает возможность для развития. Конечно. Да, я хочу вот, сказать, как бы... что у самой Натальи взгляд-то тоже поменяется чуть-чуть, как бы он станет явно шире и многограннее. И буду надеяться, что она будет оставаться на связи. Ну, Даша, если ты смотришь, напиши, пожалуйста, нам в чате. Что ты по этому поводу думаешь, как говорится. Желаем удачи. Да, да, это 100%. Ну и у нас открывается вакансия, у нас есть прекрасная программа, она называется «Реактор». Мы сейчас задумались о поиске ведущего, и, может быть, вообще будем думать о формате даже, даже. что и как мы дальше там будем делать. Вот. Ну, давайте к э, таким небольшим да, тоже новостям. Новость вчерашнего вечера, которая, в общем, ну, достаточно шоково да, прозвучала для всех. Это э, взятие под стражу директора «Сафари парка «Тайган» Олег Зубкова. И, значит, ну, наверное, все уже медиа сообщили о том, что два года и три месяца э, суд, два года и три месяца колонии, такого решения суда. Если я не ошибаюсь, это первое решение, и процесс будет продолжаться, но уже под стражу, он был взят во время процесса, вот, и связи с ним уже нет, крайней мере, вчера э, уже не было. Э, о чем там речь? Это последний инцидент, их было много, и мы много чего помним, и с рабочим, который там, ну, служащий этого парка, и потом с дамой, которая там пыталась сфотографироваться с животным. И вот последний инцидент как раз-таки и привел к такому результату. Это когда осенью 21-го года тигр фалангу пальчика откутил годов... маленькому ребенку. Близко к вольеру он оказался. Вот, палец пришлось ампутировать. Вот результат этой истории. Плюс суд будет взыскивать компенсацию морального вреда. Даже конкретный размер указывается 616 тысяч рублей. Вот такой вот факт. У нас неоднозначно оценили э, эту новость на Форпосте в Телеграме, когда мы ее давали. Я за реакциями смотрю, и максимальное число реакций, таких со слезами, люди с сочувствуют э, именно бизнесмену. Вот Много пишут в его поддержку. У меня сложные чувства. С одной стороны, я уже как бы неоднократно говорила об этом, если у тебя бизнес, который связан с таким уровнем опасности, наверное, стоит сделать 10 защит от дурака, ничего плохого не имею в виду, имею в виду, ну, просто людей, которые не знают, как себя вести, чтобы это было безопасно, когда есть вот хищные да, звери. если позволите, не буквально два слова прокомментирую, потому что тема сама по себе изначально неприятная, да? угу. но правда всегда лежит не где-то посередине, да, и э, трагедия семьи Зубковых, а она объективно трагедия семьи, потому что у него сын там попал в ДТП, и, по всей видимости, тоже в отношении него уже возбуждено уголовное дело, и он может э, быть наказан, и, скорее всего, будет наказан. Э, Олега э, взяли под стражу. Э, это действительно трагедия семьи, но при этом, при всем нужно понимать, что, э, как бы, часть этой трагедии, э, она в данном случае, скорее, является э, э, результатом определенного борьбы с, непосредственно там с зубковым которая продолжается ты считаешь, что уже это было секундочку нет я думаю что это было использовано для того чтобы ну наконец его догнать то что э, суд принял решение как бы по всей видимости оно правосудное да я не как бы не юрист я не готов его осуждать и обсуждать и по всей видимости наказание собственник должен нести потому что он несет за это ответственность при этом э, оценку действий э, того же родителя который и допустил эту ситуацию mm -hmm. с моей точки Там зрения мама. в принципе никто да, не дал да, и вот как бы те комментарии которые я сегодня смотрю э, ну как бы с моей точки зрения тоже показывают однобокость рассмотрения этого вопроса и с одной стороны да собственно их должен организовывать защиту от дурака а с другой стороны дураков то надо наказывать чтобы их было меньше и вот ну... здесь вообще сама история очень сложная многослойная и очень многое фокуса на самом зубкове который ну абсолютно я же поэтому говорю что тут как бы фокус в большей степени на Зубкове, а не на самом событии. Вот в чем дело. Ладно, Лара, две копейки в тему Хочешь. Я хочу сказать, что вообще очень много неприятностей стало происходить в Крыму с детьми. То уносит на матрасах тоже по недосмотру родителей. То вот последняя трагедия уже у нас с каяками, да, кто потом будет нести ответственность? Тоже mm -hmm. владелец этого прокатного бизнеса, или как, когда мужчина пропал с ребенком на каяке, ну, взяли с нас на борт, ну, что-то вот такое mm -hmm. вот, да, из спортивного снаряжения, куда-то укатили там в море в открытое. Может Всё... быть, беспечное просто отношение. Но к... с другой стороны, хочу сказать, не. Совсем не не про, не про Олега Зубкова даже, а про крымский бизнес в целом. Мы живем от сезона до сезона, и в межсезоне предприниматели ничего не делают, чтобы вот эта вот инфраструктура и в безопасности, mm -hmm. и в комфорте посетителей улучшалась. Да? Вот в сезон там что-то наваляли из фанеры, вот на этом поторговали, попрокатывали, поддавали в прокат, получили какую-то прибыль. До следующего сезона все, до свидания. Давайте чат немножко почитаем. ребят. всем привет. Если я правильно поняла, то у нас позже пошел звук и изображение, о чем мы начали говорить. Поэтому да, Исидыч, Ну ладно, давайте всех приветствуем. все все в дом. Здрасте. Новости Северные нам тут сообщают про то, что третьи сутки без воды. Потрясающие. В некоторых домах еще вчера электричество не было, пишут. Просто потрясающее слово дважды написано. Видимо, действительно потрясло. Дневник главы района приветствуем. Фарпост, любимый город. Здрасте. Павел Перверзов привет опоздал. Володя Александров пишет: переживает, не загнется ли сам парк без директора. Я надеюсь, бизнес процессы настроены таким образом, что он работает в любом случае без там, любого. Ну, это только время покажет, да, что да. там произойдет. Наташ Назарук вот, крымский наш редактор, пишет о том, что реакция практически однозначно на эту новость. Большинство реально на стороне Зубкова. Потому что пролезть клетки с тигром в Тайгане надо еще постараться. Вот. И тогда будет хотя бы видимость справедливости. И Паша Перевериза пишет, что под Зубкова, будто уже который год клиня подбивают. Есть такая история, mm -hmm. и она, в общем, даже много-многолетняя. И я не знаю, сколько в ней пиара, сколько в ней реальности, честно. Ну вот, не могу тут судить. Наташа с тобой, Лара, согласна. Пишет, что стоит обратить внимание, что общий знаменатель здесь родители. И воспитание и внимание детям объективно мало. Инвера Абселява, приветствуем. Пишет, чем закончилась история директора заправок, который любит гробить людей на бездорожье? Божье. Правосудие, оно такое. Там мировое, по-моему, да, было. Откупилось. Ну, да, все да. все, это, все Я откупился. подытожу, чтобы сейчас в ярость не вводить нашего режиссера, который нам уже показывает дальше, дальше. Но э -э именно вот в, в приложении к, к, к трагедии этой семьи, к сожалению, почему-то словила вчера себя на мысли, что к, к этому велось. И очень боюсь всегда таких историй, когда возникает чувство, как будто ты знаешь. Бог за бороду схватил и тебе будет вести всегда во всем и всегда ты по-бреющему пройдешь в каких-то сложных моментах. А тут оп! Настанет такая штучка, когда не пройдешь, и надо повнимательнее быть. Вот, кстати, Севтем Дов пишет нам: давайте не переживать за Зубкова через год у за хорошее поведение. Ну, думаю, да, тем более и суд еще идет. Там могут быть некоторые изменения по срокам тоже. Ладно, возвращаемся к законодательному собранию и рекламным политическим роликам, которые мы хотели вам показать. Давайте включаем, посмотрим, одеваем наушники, Лара. Советую. А может не надо? Надо. Моя фамилия Блох, Дмитрий Хаимович. Кандидат в депутаты законодательного собрания. Могила до утра будет выкопана. Сейчас 20.00. Спасибо. Это предвыборное э, обещание, насколько я понимаю, которое показывает, э, ну, не знаю... Я даже не знаю, как на это реагировать. Вот, то есть, ну, это обещания, которые сбываются у справедливой России. С моей точки зрения, это лишь показывает деградацию уровня нашей избирательной системы, вот как таковой, да, то есть, вот, я ничего не имею против Дмитрия Хаимовича и желаю ему... И похоронного да, бизнеса. Да, и похоронного бизнеса в том числе, но, с моей точки зрения, все-таки, когда ты занимаешься публичной деятельностью, такие вещи нужно, ну, как минимум, ну, просматривать перед тем, как ты их публикуешь, потому что, ну, или советоваться хоть с кем-то. Я думаю, сейчас особенно счастливо партийное представительство да, по всем уровням. Хотя, с моей точки зрения, такой кандидат был бы прекрасным представителем в депутатов, и у нас как бы многое надо было бы выкопать до утра или закопать до ночи. Мне кажется, осталось недолго ждать, еще немножко, еще там полтора-два года, и я думаю, что разные кандидаты разной вот степени знаете, яркости говорят, есть, и такая, есть такая фраза, которая мне очень не нравится, ее на самом деле не люблю, она называется так, «глубинный народ». Да? Mm -hmm. вот, это, вот, мол, такие вот люди, с, при, перед которыми можно съесть там, в, съездить там в какую-нибудь глубоко провинциальную пельменную, там, кандидату в губернатор и покрасоваться там с пельменями, mm -hmm. и вот глубинный народ это оценит. Или там, проехаться там, с бабушками в троллейбусе, показаться таким своим парнем. Не, ну, в губернатор, в кандидату в депутаты, неважно. А есть вот все таки видимо, такие какие-то, я бы сейчас сформулировала, глубинные кандидаты, которые очень интуитивно, кстати, хочу его похвалить, он сделал все для того, чтобы повысить свою узнаваемость. Вот в том круге, который блогеры и журналисты... Мне кажется, бизнес он прорекламировал Телеграм... прям отлично. И, есть, и, ну, и, теперь и мы знаем а теперь знают все. Да, это тот, который могилу копал. Это, конечно, выглядит неэтично, неэстетично и всякое разное, и не никамильфо. Но, но, но это сработает. Работало. Это да. Пиар, да. Ну, народ даже интересуется, для кого могила. Ребята, ну, к сожалению, там даже указано для кого. И вот это максимально странно для меня в этой истории. Дело-то не в этом. Как просто, это указано? Ну, я что-то просмотрела. Нет, ну, там на самом деле это минутный ролик. я потом ролика, а, да, да. Там целая минута, там прям подробно рассказано по фамилии, имени, отчеству, кому это предназначается, вот, и потом уже, значит идет реклама. Вот Инвера Апселямов пишет, у нас страна такая, можно убить человека. Это, видимо, резонанс еще по предыдущей теме. Можно убить человека и откупиться, можно быть невиновным и сесть надолго. Можно украсть велосипеды и отдать здоровье в лагерях, а можно красть вагонами и сидеть в высоком кресле. Мне кажется, что это не только у нас такая страна. Может быть, Светлого Завета ничего нигде не изменилось. Я как-то чем дальше, тем больше об этом думаю. Ну и далее на это уже резонанс идет. Народ достоин таких кандидатов в свои Представитель это вопросительный знак. Ну да, вот хлеба и зрелищ. Лариса, привет. привет да? Очень глубинный кандидат прям вглубь. Видимо. Ну и так себе пиар. Да. Ну, мужик молодец. Прославился это совершенно точно. Даже не знаю теперь, как поступать когда пойду голосовать, вот, если честно. Ладно, давайте посмотрим, что у нас еще было. Значит, из федеральной ленты прилетело к нам про мебель строгого режима. Мы так назвали это? Значит, это про возможную замену Икеи. Да? Прозвучало, что бренды, которые от нас уходят, вполне, в принципе, значит, может заменить вот продукцию, которую делают заключенные. Руководство в син по в Средневековской области вполне верят в своих подопечных. Вот. И значит, проводят даже выставки, бизнес-выставки, показывают и мебель, и сувениры, швейную продукцию и так далее, и так далее. То есть, почему нет? Вот, может быть, и к10, исправительная колония 10, да, местники купили бы? А какая разница? Это вопрос, как, как правильно ответил, сказал представитель ВСИН, главное, чтобы качество соответствовало. Они утверждают, что качество у них лучше и цена меньше. А людям на самом деле, вот потребление... у нас урны стоят, между прочим, угу. из ИК какой-то, не помню уж какой, на Приморском бульваре ничего стоят, что они совершенно не хуже, чем другие. Принципиально для тебя, Лар? Ну, я немного верю в энергетику, поэтому я, к примеру, там не люблю вещи секонд-хенда. Не потому что вот они мне не нравятся, а потому что я не знаю, какой человек их носил, что он об этом думал. И результаты принудительного все-таки, как ни крути труда, я бы у себя дома иметь не хотела. Я не соглашусь, это нужно понять, что труд в колонии, он добровольный. Это изоблуждение, но ну, как mm -hmm. бы у как нас... нахождение да, там, нахождение в тюрьме не обязывает тебя трудиться. Это твое желание. Ты можешь работать, можешь просто сидеть. Поэтому ты, люди, которые не Нет, нет, люди, которые работают, принимают для себя это решение, они занимают, ну, как бы, определенную свою там ступеньку в иерархии преступного мира, это многие не имеет знают, значения. Это оказывается, да. про то, что добровольный труд. Естественно, нравится. поэтому, ну, как бы это... Мне кажется, в Добровольно-принудительный. Они зарплату получают за свой труд, поэтому нет, это в чистом виде труд, тут не надо драматизировать. Мне в сравнении с Икеей, ну, с размерами будет больше угадывать, да, допустим, для каких-то там больших людей, многие, кстати... Кстати, знают про то, что труд добровольный а, в тюрьме, <с удивительно <с для меня. Павел Перверз пишет лишь бы на диване при посадке внезапно заточка не выскочила. Ну, своеобразную рекламу мы сейчас сделаем на обычном заводе за обычные деньги у столера тоже может быть мысли маньяка. Боже, как глубоко. Это блох нас спровоцировал. <с> Дмитрий Островский пишет, главное, чтобы эта бизнес-модель не была в нашей стране доминирующей. В общем, так, поддерживаем отечественного производителя, ну, российского, но выбираем там каждому свое. Телогреки, Ваня, тебе предлагает мальчонку из колонии строгого режима. И по своему опыту Вова может сказать, что спецодежду зачастую шьют паршиво, с браком. Видишь, какой опыт тоже у моих сотрудников. <с> <с> <с> Множество про простых вещей, ребята, напоминают из чата, что и Прищепки, ведра, лопаты, все заключенными делается. А Энвера Пселямов пишет: что мебель, материалы там, лаки, краски, клей, фурнитура. Где будут брать в исправительных колониях это? А если даже профильное производство испытывает дефицит? Да, Я думаю, депутат блог, нам ответить. На логистика. Все. У меня дочка поступает на химию. И mm -hmm. я просматриваю для нее вакансии, и там прям пишут, что для импортозамещения нам нужен химик-технолог для того, чтобы разрабатывать клей, вот как раз таки. Но сейчас все это будет свое отечество, может, и ВК, ВК логистику наладить. А большая тема, слушайте, кстати, большая. Значит, к нашим э, севастопольским э, темам, небольшим, тем, которые мы вели на этой неделе. Платаны, про которые мы тут кричали возле театра э, Луна Луначарского, даже на, нас услышали, э, и уже даже провели какое-то обследование, вот. от чего все таки будут лечить деревья, нам еще пока не сказали, не назвали конкретно болезнь и способы лечения, но хотя бы уже туда вышли, провели какое-то обследование, вот все ждем Вот сколько не костерят горлова да, Евгения Сергеевича, ну, нужно отдать ему должное, Супер, как ты его назвала, суперагент реагирует на такие вот сигналы, и дай бог, чтобы так было и в дальнейшем, потому что ну, в городе всегда что-то где-то происходит, но то, о чем как бы вопят, да громко сразу все СМИ, Реакция хотя бы есть. на это он реагирует. Угу. Да. Но я есть... не вот тут уже, если позволите, сегодня у нас будет с Ларисой противоположные, mm. наверное, комментарии, да, потому что она оптимистично настроена, да, реагирует, потому что я один из тех, кто такие сигналы постоянно подает, но меня-то беспокоит совершенно другое. Скажите, пожалуйста, а если сигнал не подали, то что все, ну, как бы... А меня во всей этой истории больше всего удивляет о том, что центр, то есть это просто... Это в том-то и дело. В том-то и дело, что все проблемы, которые в основном появляются, они все находятся в центре. А, хотите еще а, а вот там да? что происходит? Это Давайте вообще напидаем, просто какая-то торба. Потому что Иван Николаевич там не живет, и редакции Форпоста там нет. И вот, вот на северные три дня воды нет, оказывается. Угу. Ну вот не живу я там, я об этом не знаю. Люди Астрякова, пишут. Шокова, напротив океана, Каштаны. Просто-напросто, ну... Загнутые уже тоже, наверное, никому не нужен. Так, чуть-чуть чаты еще. Значит, про эки просто плохо не говорить, что за много лет ни разу не обманули ни в качестве, ни в размере. Я не это имею в виду. Я имею а в виду. Ну, да. Ну, из... серый, импорт. Yeah, серый импорт. уже тогда работал, yeah. да. Я имею в виду, что мне что-то, может быть, это я просто вижу только такие вещи. Мне кажется, они на. На небольших людей, давайте я вот так вот выражусь. Нет, так это же не вопрос, кто говорит плохо об Икее. Да никто да, не говорит да, плохо, конечно. просто она приняла решение уйти как бы закрыть свой бизнес в России. Кто, кто же виноват? Сейчас это раз, их даже, решение, кстати, и мы идет. на него что повлиять не можем. Наталья Корчина пишет, что мне нравились урны, старые, белые, которые вписывались в архитектуру. Вот эти чаши, наверное, наши знаменитые. Ну, царя бетонные, царя. да, вот эти вот урны. У -у -у. Ой, я где-то их видела. Ну, да, они а есть еще. Вот где-то где после благоустройства еще шла и так, на... нет, ну. увидела, что они складированы в каком-то месте. Ладно, бежим. Дальше. Гора Аскетти, о которой говорим всю неделю, регулярно выезжаем, регулярно ловим там бульдозеры, постоянно звучат предостережения, все в наследие, там, ДИЗО, прокуратура, кого угодно, работы шли будут идти дальше и я думаю что в ближайшем будущем что бы мы ни делали все равно склоны этой горы будут застроены вот почему-то такое жуткое чувство у меня ну собственно просто хотела вам сказать что вот в очередной раз вот в очередной раз поймали в очередной раз услышали от ирины масликовой о том что там раздаются разные предписания как вы видите бульдозеры как работали так и работают там дальше вот. И если по годам сравнить, как менялась эта местность, ну, очевидно. Ну оно... так и а чего каждый год эта история возникает? Я только там два года или три года поднимал эти истории, как бы вот так вот Мне ежегодно кажется, они был возникают. Только какой-то один период, когда это сумели остановить на несколько дней или на несколько недель, когда чуть казаки там охраняли, да? Убежали. Не, ну это было был был один из, такая да, история. это было при Сергее Ивановиче менял. это был четырнадцатый год на самом деле, вот угу. лето 2014 -го года, но это тоже была такая публичная пиар акция. В пятнадцатый год и там уже не было казаков, была новая стройка. 2016 год была новая стройка. Семнадцатый, год. Каждый год на каком-то участке выезжает техника, начинает что-то строить. Слушайте, ребята, казаки, вы же есть. Пожалуйста, обратите внимание, вы же так нужны сейчас. Вот я хочу сказать, что неплохо, ну, как бы у них есть какие-то дотации, субсидии у -у -у. От, от госбюджета на поддержку их деятельности. Но, возможно, они сейчас все, конечно, на Донбассе. Не, не, ну, нет, все Давайте все-таки не будем. Каждый должен заниматься своим делом. Для этого Но есть тогда у нас, а, это и для этого у нас, у нас есть. полиция. А... Секундочку. Если полиция не выполняется свои обязанности в полном объеме, так причем тут казаки? Да? Казаки будут там руки крутить, у них нет на это полномочий. Если там работает техника, арестуйте технику, поставьте ее на штраф Это задача УВД. Я хотя бы надеюсь, на нервы будут действовать. Тем, это кто... задача УВД. Зачем мы пытаемся подменять общественностью, еще кем-то те функции, с которые подходы, несет государство. Когда мы говорим о том, что давайте в рамках закона, приведем все в рамках закона, пусть каждый было? действует по своим полномочиям. В чем была функция казаков. УВД приезжает, патруль, уезжает, они не будут там находиться ходиться, круглосуточную охрану не поставят. Тогда они остановили стройку, именно потому, что они не давали, они находились там на месте, они менялись, это был, ну, своего рода Ну, так все понятно, я же говорю, их не можете вывести, опечатайте, это же вопрос, ну, как бы... Здесь тоже речь о волевом решении. Да, это волевое решение должно а его нет просто, абсолютно верно, нет четко поставленной задачи, которую бы нужно было поконтролировать и выполнить. Грустно реагирует народ и пишет про то, что, например, казаки только там, где баблишка. надеюсь, что нет. Но на Донбассе сейчас... Дим Саркисов пишет, а как оттуда экскаватор этот арестует и на штрафплощадку? Военных с вертолетами не побеспокоит Да, при чем тут военные с вертолетами, Ну, есть в конце концов. Он туда как-то попал. Вот, ну давайте будем да, взрослыми людьми. да? Если его туда поставили погрузчиком, ну так также погрузчиком и с ним было бы желание. Я же говорю, можно его даже оттуда не убирать, опечатайте его. Ну, это же как бы вопрос технический. и Я боюсь, если мне вернуться в сентябре и уже увидеть конкретные там коробки и там гусеницы. В сентябре я думаю, что не до себя. Знаешь, казацкую форму. Все, кто увидит там маленького казака, знаете, <свят> <свят> <свят> <это свят> что это глафретка. Да, Паша Севастополь пишет: Привет, земляки, приветствуем. А, еще один пользователь пишет про казаков смешно. Скорее всего, их застройщик наймет, как было на героев Бресту, 54-й школы. Ну, ребятки, задумайтесь, почему вот такая реакция, чата идет на упоминание да, казаков. Что еще пишет, Кстати, Лара, тебе: что если бы вместо Горлова был грамотный руководитель, то большую часть проблем горожане бы не замечали, потому что их решали бы вовремя. Мне кажется, это очень идеалистический пост. Это абсолютно верный пост. И так должно быть. Но при этом идеалистический. Инвера руководитель, который тушит пожаром, мягко говоря, некомпетентен в своей области. Ну вот тоже мнение. Ну все хотят системности, да, я согласна. Но покажите мне пример, ну вот, не знаю, в другом городе, в нашем городе, в нашем районе, главу района, покажите мне пример такого системного руководителя. короля делает свита, какой король, такая свита. Народ, кстати, очень просто подводят черту и пишет, ну, наверное, там участок того, кого надо участок. А вот это правило жизни у нас во всех сферах угу. наших. Поэтому, наверное, давайте дружно на следующую новость так их посмотрим. 85 по стране королей, таких региональных, и у них у всех примерно одинаковые Лариса, Что у Соседа, далеко вот, ходить не надо, уже на 3 месяца на испытательном сроке. Что к сожалению, по вот мы имеем системные проблемы, которые качуют от одного руководителя к другому. И вместе с этими системными проблемами качуют и чиновники на своих местах, по большому счету. Это у нас. Евгений Сергеевич, он же от прошлого губернатора достался, как бы, и вот благополучно ну, а работает. Нашей... говоришь, как будто а не да, да, да, а, Ну а как? У нас есть люди, которые Клара, как мебель переходят. По Просто нет, на госслужбе нет никаких других людей, кроме нас. И поставьте меня, вас, еще кого-нибудь, не факт, что мы бы справлялись с этими обязанностями лучше. Так качают мы, не, того, богу, не пациент только пациент от губернатора слушаю. к губернатору, качают из региона в регион. Половина наших сейчас работает в Белгородской области. А, вот эта половина людей, которые, с моей точки зрения, очень хорошо делали свою работу при системе на не исполнение департамента правительства своих функциональных обязанностей, у нас была иллюзия, да, вот у нас сегодня там правительство напоминает, с моей точки зрения, такой мыльный пузырь, он снаружи очень красивый, вот сверкающий, переливающийся, это та работа, которая делается э -э... департаментом внутренней политики, да, оно создает антураж. Вот сейчас они вообще уехали, и мы видим, что на самом деле пузырь-то пустой внутри, у нас системные проблемы начинают вываливаться, вываливаться, и все больше о них начинают говорить. Ну, не про каждый департамент можно сказать, что при... Прям совсем системный права. Мне очень а раз как работает культура, например. Ну, вот я... тут, не, тут слежу, не, да, не слежу за этой темой, вот, как бы, да. Вот если мы начнем обсуждать вопросы системные ЖКХ, системные вопросы департамента дорожного строительства. еще Вам предложили должность только что. Какой департамент хотите возглавить? Я два года состою в кадровом резерве губернатора, ни одного предложения. Ни одного предложения на работу в правительство я не получил по одной простой причине, потому что, видимо, такие люди, которые имеют собственное мнение, Значит, там мне нужны, это мое мнение. считать официальным заявлением. Лара, ты на какой департамент? Я не думаешь? на какой. Я понимаю, что как устроено все вот это вот в аппарате внутри mm -hmm. и... Я бы ну вот... меньше всего на свете хотела бы там оказаться. Конечно. Кстати, ну, да, тебе привет придает, пишет, адвокатом ты сегодня выступаешь. Хорошо, хорошо. Ну, ладно, давайте к нашим темам. У нас их много тоже, и они такие большие, объемные. Поэтому вперед, как говорится. И начнем с самого горячего, с отрезанного инкермана. Буквально недавно, сейчас даже открою скриншот этот специально, чтобы зачитать, на почту к нам, на редакционную, начали сыпаться жалобы после того как началась активность до да, отрезан мост э, ушел в ремонт и вот э, значит получается что северная сторона все жители э, закрыты на своей территории и с трудом добираются до э, другой части города нашла значит читаю вам то, что сквозит в каждой второй жалобе, которую мы получаем на фарпосте. Значит, ремонт на ЖД, который там продлили на год. Народ не знал mm -hmm. подробностей еще, когда писал эту жалобу. Отми... И плюс еще отменяют катера из анкермана в город. Что будет с людьми, которые живут в анкермании на Северной? Катера на радиогорку причаливают к плавучему причалу, там построили пункт пропуска, людей держат до причала, когда проход открывается, сотни людей. Утром проходит мимо охранника. Что он там может видеть в этой толпе? Ну, это уже жалоба на, на меры, видимо охраны и анти террористические, вот. и вопросы к безопасности пишут о том, что вот в этом транспортном узле Инкерман, северная сторона, как-то вот тоже не наблюдают порядка. Вот. Давайте, чтобы не мы об этом говорили, а человек, который непосредственно отношение имеет к этому об этом говорил, будем звонить самому главному по транспорту. Попробуем набрать по Александровича Иена, Иван Николаевич, Дивай, наушники. Uh -huh. Вот. если он сможет, то, я надеюсь, он примет наш звонок из первых уст. Расскажет нам, как жить в Северной и э, Инкерману. <свёздит> Проходит звонок. Если будет возможность принять звонок, э, будет хорошо. Если нет, то у нас есть э, запасной э, вариант. <свёздит> да пока не проходит звонок может быть он занят ну давайте посмотрим значит у нас есть скриншот из программы синхрон. о скриншот Я говорю как человек пишущий у нас есть синхрон из программы да, форпост реактор давайте посмотрим а, про... скорее про сам мост синхрон Иена. да это касается как раз таки ситуации вокруг а, ремонта с... моста а, да. наушники возвращаем Строительная часть объекта будет закончена до конца 2022 года. Много прошло информации о том, что подписано топ соглашение о существующем контракте о переносе сроков. На самом деле это не так. Значит, подписан контракт о переносе лимитов финансирования. То есть подрядчик после выполнения работ частичную оплату получит в январе 2023 года. Поэтому идем в графике, будем также мониторить. Подрядчик значит, нам нас уверил, и мы, соответственно, с него не слезем. Объект будет... Закончен до конца года. Бедные едут. Если не следят, то смотрят. Ну, предыстория, да. Значит, появились документы, которые явно свидетельствовали о том, что строительство... Ну, по крайней мере, это так было понято, что строительство продлевается на год, и что будет закончено оно в 2023 году. Вот. Причем информацию о том, что оно продлевается до 2023 года, сам Диптранс распространил. А потом оказалось, что это другой документ, и что касается он именно особенностей финансирования, и что рабочие и подрядчик как работал, как делал этот мост, так и продолжит ударными темпами его делать. Просто он получит оплату за свои работы, позже верите в то что подрядчик будет лихо и классно работать без денег можно конечно начну сначала без денег там аванс наполовину ну не наполовину аван там на самом деле если вот всегда детали кроются в мелочах и даже если мы сейчас послушаем Иенна, он же не сказал что откроют движение в двадцать втором году Угу. Он честный человек. Он сказал, что строительные работы они надеются завершить до конца года. Ну, надежда умирает последней, а сдача объекта в эксплуатацию это вообще совершенно, ну как бы второй вопрос. И про него он вообще ничего не, не говорил. И открытие идильные, движения, да, да. да. Поэтому говорить о том, что у нас в этом году поедут машины, ну я бы пока постерегся. Во всяком случае, это лично мое мнение. А на самом деле, вот если мы говорим о системности решения проблем, вот это почему? Почему эта проблема вообще стала проблемой? -то? Это абсолютно рабочий вопрос ремонта какого-то моста. Ну, то есть, это та ситуация, которую люди не должны были не заметить. Но у нас, как всегда, когда принимаются какие-то решения, это происходит совершенно бездумно. Да? У нас идет реконструкция э, Тавриды, которая вынуждена э, перекрыта сегодня, и у нас э, движение в ту сторону фактически по привычной трассе там, президентской объездной на сегодняшний день невозможно в полном объеме. Инкерман с той стороны отрезаны сейчас он отрезан и с этой стороны мало того тут же как бы не обеспечили два парома которые могли бы снять часть с Чехар, да, под... катерами да, чехарда да. регулярная и самое как бы апифиоз этой истории в общем-то почему в городе это обсуждают это те мальчики которые регулируют движение У -у -у. на У маленьком кусочке дороги который как бы Вопрос выйдя на войне не стоил. На самом деле везде есть светофоры, которые можно поставить, они будут регулировать движение. Это там. Уже по, дальше это дальше деп... Это вопрос департамента транспорта. Вместо того, чтобы обеспечить и поставить там людей из департамента, которые будут регулировать, если у вас нет светофора, Оттуда выгнали мальчиков, как бы мальчики сейчас вообще виноваты, у них предупреждение, сказали мы вас штрафовать будем. За, то, ну, за что? За то, что неделе, они да? помогают работать. Если вы не стояли ни разу в этой пробке, я стоял три раза, когда мальчиков по какой-то причине не было. Два раза они просто обедать ходили, не в удобное время. И третий раз их уже выгнали. А вот эти все люди, они существовали благодаря мальчикам. А живут они в основном на Северной Венгермане, по-другому им не проехать. У нас коллеги с северной стороны, кто ездит, но ну, я не буду даже. Это не печатные выражения, которые звучат. И а, это было удивительное утро, когда заходишь в офис, а там просто четырехэтажный мат. Это человек принимает. Ну, и повторюсь, это что, какая-то космическая продлится... проблема? Это вопрос, связанный с НКС. Да, нет, это обыкновенный ремонт моста. Но финансирование который... и проблема финансирования это, как говорится, тоже отдельная песня. Но вот Но так ну, по, по финансированию ну, проблем кстати, нет. у нас что пишет, на госзакупках черным по написано 4 квартал 23 -го года в отношении моста. Наташа Назарук пишет, что в департаменте не только светофоров, но и людей не хватает. Деньги у нас есть, да? Да, 2,5 миллиона чиновников, ой, 2,5 тысячи чиновников Приезжайте у нас на там на причале очень интересно, только снимайте не нарочито явно. Ага, то есть туда надо прогуляться с... С, со скрытой, со скрытой камерой. камерой. Да, да, интересно. Инвер Пселямов, На предыдущие, видимо, наше обсуждения, Вертикаль власти выстраивалась десятилетия и сейчас работает без сбоев. Честный человек, который реально готов работать, туда не попадет. Его не пустит туда система. Так, что еще у нас есть? Инкерманцам реально на рынок легче в Бакчесара ездить, чем на пятый километр. Может подарить Крыму? Давайте проедем. Володя, давай без этих вот. Кем волос раздавать? Да, кстати, мне, кажется что, ну, могло бы и на ура быть воспринято. все дом на фоне Ена Горлов просто герой, чиновник года. Он хоть реагирует в ручном горячем режиме, а Ена пофигист. Ну, я вот здесь, кстати, не соглашусь, потому что много контактируем. А с в палат... в, в, в, в, в самом <Nexus Mummy> я его не спорта. замечала, Сейчас, в том, да. кто, что они кто, кто только камень не кинул, и, и причем не просто камень, а такой... они к этому, они были на это настроены и понимали, что все помидоры ближайших а а, такой трех месяцев. Это нет, это в него шумит. летит постоянно. Да. Но я хочу сказать, что вот он, да, он достаточно, видимо, упрямо упертый в этом плане, и я Мотивация обыкновенная, не делать нельзя, нельзя, невозможно. Другое дело все сопутствующие процессы. Все вот эти накладки. Было очень тяжело нам в Гагаринском районе в свое время. Я каждое утро вздрагивала, думая, как же я поеду в центр города. Все помнят эту знаменитую пробку на выезде, которая бутылочная горлышко. Вспомните, как было тяжело всегда на Пожарова, пока не расширили дорогу. Но потом у нас в кстати, сначала открыли движение, а потом, да, была очень долгая эпопея с водом в эксплуатацию. И стало легче. Сейчас мы пролетаем это между пором Степаняна и дальше на Вакулинчика. уже не замечаем такого коллапса, который раньше. Ну пролетаем это очень условно. Какая разница у нас каждое утро, каждый вечер пробка, как была в районе Студгородка, так она остается. Но она еще не настолько критичная. Нет, не настолько критичная критичная она станет через пару лет. Вот сейчас там решили еще 2000 квартир построить в Гагаринском районе, поэтому ждите, там будет. 6 й километр. Это не, вот там вот будет позже. Там нет инфраструктуры. Почему я я за Гагаринский район очень переживаю, потому что там есть на сегодняшний день коммуникации, которые как бы, ну, способствуют строительству, угу. поэтому строить будут там. А седьмой километр и так далее – это вопрос такой длинный, ну, не знаю, доживем мы на нет. То, что подтормаживает видео. У меня тоже подтормаживает видео. Но, ребята, это интернет, поэтому тут, как говорится, можем только извиняться и пробовать делать свою работу в любых условиях. Иван Николаевич, это все из-за тебя. Вот да, да. В прошлый раз свет рубанули, я помню. <смех> да, я думаю, что это департамент типа, инф... информационной счастливая... политики, он там подкручивает самая скорость инфратора... земля, интернета. Да. Почему-то вырывается свет. Ну не только ты, кстати. Ну вот наше интервью, которое мы с Алексеем Чедаевым делали, мы его вообще писали в шесть подходов а, с вырубленным светом. Тоже совершенно не вовремя. Ладно, может быть, это знак, что нужно к следующей теме переходить уже. Давайте. Она тоже такая достаточно большая. Значит, и так, наверное, это хорошая новость. Торгового центра с парковкой возле штаба флота не будет. По крайней мере, такое однозначное заявление сделал губернатор Михаил Развожаев На, во время последнего, это был архитектурно-художественный... Городостроительный. Городостроительный даже совет. Да. Но ну, значит, все, фактически точка. И он заявил о том, что снимается с рассмотрения вопрос, даже не стали его выносить в повестку. И рассматривать, извинились перед заявителем. Вот. В связи с общественным резонансом, в связи с позицией военных на этот счет сказали, нет, дадим другое место вам. Исключительно с позицией военных нужно это понимать, потому что... Э, ну, не было бы железной позиции военных, наверное... Да, да. общественный резонанс в данном случае. копья ломали немного. бы еще долго, поэтому не надо питать иллюзий. А, вообще непонятно, каким образом появился этот проект. Да, абсолютно закрытое решение о передаче земельного участка, о том, в чем в принципе не говорят, да, то есть вместо того, чтобы публично обсудить возможность, да, нас поставили перед фактом, что это будет. Потом об этом узнали смежники и сказали, ребята, ну, как бы извините, но будет у вас там совсем не то, что вы думаете. А на самом деле это проблема этой территории. На сегодняшний день я могу сказать... Ее, кстати, будут все равно благоустраивать. Екатерина, то есть, что-то, а... какой-то проект все равно это вопрос возникнет. Что там не нужна подземная парковка? Да нужна она там была всю жизнь. Вопрос в том, что город сейчас публично отказался от возможности строительства парковки. Это единственное единственное место, где можно было построить парковку, которую должен был бы построить город, по причине того, что срок окупаемости ее с точки зрения коммерции слишком длинный, но для города это приемлемо, да, можно было бы взять федеральные деньги кредитные, как бы, и реализовать федеральный проект. Кредит, да, кстати, абсолютно, говоря. это вот тот проект, который можно и нужно было бы реализовать, но усилиями наших чиновников, с моей точки зрения, это сделать невозможно, потому что они даже думать об этом не хотят. Я пытался это ну, донести, что угу. такой проект может быть реализован исключительно правительством. Из-за сроков окупаемости, потому что срок окупаемости такой парковки там 20 лет, ну, я реально, но это инфраструктурный проект. Это нужно понимать, что он нужен просто городу. А с учетом того, что э, как бы он сложен в реализации, да, естественно, им никто не хочет заниматься. Поэтому Может, в лучшем быть, случае. не хочет заниматься, потому что я... мы все переедем на северную, а там нет, будет все нет, в порядке. Здесь кажется, парковки не подземные я больше как, будут. Я не я нужны. Человек, который пользуется исключительно общественным транспортом, у меня нет машины. Вот, для меня способ передвижения это такси либо троллейбусы. вот я, ну, мне вообще не нравится идея отдавать это под парковку. ну мало того, что мы во дворах терпим вот вечное это загромождение, да когда вот, например, вот люди, я вот не хочу совершенно три машины на семью, да непременно, а... чтобы и, и у меня и у жены и у старшего это, это разные виasters... проблемы, Лариса были даже не к парковке, извините К парковке вопросы вопросов к не было к торговому центру, центру Нет, раз, во-вторых, к его Stonehenge. виду два. Что может быть несколько утопично, но я верю в то, что сейчас прорабатывается на различных стратегических в том числе и в правительстве страны о том что наоборот освобождать центры города от отличного от транспорта. у меня да. есть Это. ощущение может быть оно ложное и не сбудется но у меня есть ощущение что наоборот в ближайшие лет 20, наверное, центр в плане машин опустеет. Потому что почему-то у меня есть такое ожидание. Вот да я нет, я только за. Верить. На самом деле, разная проблематика. Вы-то не живете в центре, а я-то в центре живу. У нас нет проблем с нашими машинами по одной простой причине. Потому что у нас 50% жилого фонда – это квартиры под сдачу. Ну, то есть, как mm -hmm. бы с нашими про машинами проблем нет. У нас там, грубо говоря, в каждом доме ну, постоянно проживающие. вы припаркуетесь в дворе, и у вас не будет... Не будет. Но а у меня во дворе нельзя. припарковываются... Чиновники правительства, работники прокуратуры, работники туристы. суда, туристы. И все они приезжают парковаться ко мне во двор. У меня нет проблемы. да. Собрания. Вот я бы хотел, чтобы эту парковку построили как раз для гостей города, для депутатов законодательного собрания, для чиновников правительства, которые будут платить деньги. Позвали, Мы парковке, говорим про департамент сервер. транспорта. Он до сих пор не может запустить платные парковки в городе Севастополе. Сколько нас... раз губернатор сказал, что завтра будут, будут платные парковки у нас? На моей памяти три. Последний раз в феврале месяце. Я даже готов был купить уже пойти этот талон ну, для парковки я думаю, скажешь, как, я бы, был как готов житель. Можно купить парковку. Нет, это, это талон, чтобы, ну, как бы, как, как честный человек. Но они же не работают. О чем мы говорим? Мы не можем запустить такой простой проект. Раньше говорили, что у нас законов нету. Так уже законы же вроде приняли. Да нет, просто никто ничего системно не делает. Вот и все. Ну, давайте чаты немножко реакция тоже почитаем По поводу Инкермана и ГРЭС. Вот пишет Валентина Петренко: котеров Инкерман нет. Гресс отрезан от больницы аптеки, банка, магазинов Пыл, смрад, шум. Поговорите об этом в тишине и прохладе. Ну, кстати, здесь не так прохладно. Паша Севастополь пишет, что это он забирает весь трафик в Армению, поэтому прыгает у нас изображение сегодня. И Володя пишет, Александров, что как только про Дептранс, так даже интернет тормозить начинает. Особенно, когда про парковки начали, видимо. Кто-то насильно глушит. Товарищ майор, дайте пообщаться. Что-то вообще невозможно. Ну, не знаю, странно, даже не знаю. Севстар проседает. Говорят, что Севстар у нас проседает. Я надеюсь, что у вас со звуком нет проблем. Потому что если мы сейчас вырубим трансляцию, нам придется делать новую. Или как-то уходить в запись. Ну, если совсем невозможно, давайте минус, минусы по... накидайте в чат. Посмотрим, если что, уйдем в запись. Что уж теперь делать. Вот такая вот ситуация у нас. По градсовету. Что-то... Ты присутствовала да, на да, этом заседании? Это, да, Что-то хотела, какие-то акценты озвучить. Я порадовалась за первые, первое КРТ в нашем городе. Вот этот вот первый участок, который проработан, на достаточно высоком уровне проработан с точки зрения ну, планирования да, территориального угу. этой территории. Там будет... Мне же понравилось, ну, как профессионалы тоже оценивают, о чем они говорят, что хорошо сделана площадь вот этого в центре, и, как справедливо заметили участники Градсовета, включая губернатора, это вот это вот, центр этого района наверняка станет центром притяжения для вот этой вот всей округи из, из ЖС состоящей, где у них же вообще сейчас никакой практически инфраструктуры нет своей, вот, и... Первый, наверное, в городе микрорайон появится, внутри которого будет даже собственный спортзал с бассейном. Ларис, тогда, наверное, нужно сказать, потому что вот многие не знают, ни, ни, во-первых, никто не был КРТ? на градсовете, да нет, КРТ что mm. такое, я же говорю, во-первых, никто не был на градсовете, кроме людей туда допущенных, и многие не знают, о какой территории идет речь. Вы скажите, нет, где все, это? Все СМИ могут, ну, мы не присутствуем там непосредственно, мы видим трансляцию. Речь идет о районе 7 километра. Кстати, хорошая реакция из чата до того, как мы ушли в запись. Инвера Пселямов пишет про парковки в центре, можно собраться через 10 лет, и все будет на том же месте. Вот такая вот реплика. Поэтому я тоже, я, вот, я согласна с тобой, я за то, чтобы через лет, через 20, 10, 15, 30, здесь было меньше машин, только те, кто проживает непосредственно. Да не Или вообще, работают. как бы, но для этого нужно сделать одну простую вещь, а то, о чем говорили с 2014 года, нужно выносить административный центр из центра. Тогда это Я будет физически возможно. Я думаю, что это не горами, и об этом много говорили, но кстати, очень у сильное тоже. у нас общественное мнение именно автомобилистов. Вот они свои права отстаивают, как никто. Мы в этом убедились, когда обсуждали реконструкцию большой морской велодорожки, помните, пресловутой, угу. и вот перекричать. Это мнение условно, переубедить их в чем-то. Здравый страшно. смысл должен быть всегда. За, вот, как бы вернемся: это не вопрос, автомобилист я или нет. да, Я житель центра города и стараюсь смотреть на все. Передвигаюсь по центру города исключительно пешком. По одной простой причине, потому что я в здравом уме, понимаю, что, во-первых, мне негде припарковать машину. И в случае, если я где-то пропаркую, я потрачу больше времени на поиски этого места и ну дохождение к месту. Поэтому я хожу пешком. Но при этом, при всем, нужно же понимать, что на сегодняшний день проблематику, если бы мы сделали на одну полосу меньше, у нас бы по центру проехать было бы просто невозможно. У нас сейчас любое ДТП приводит к огромной пробке в центре города. Мы это проходим регулярно с каждым ДТП. Если бы не было этой полосы, было бы это ДТП, у нас бы город просто вставал. Объехать центр города физически на сегодняшний день невозможно. Но до того момента, пока не будет построена ракада, которую пока что строить никто не начал. Это что не, не решения. Не своевременности решений, да, то есть, на самом деле, можно ли было отремонтировать мост в Инкермании и избежать пробки? Да можно было поставить два парома и дождаться, пока будет закончена реконструкция Таврида, ну, строительство Таврида. Образно, да? Ну, вот это никто бы не заметил. Деньги, это. я думаю, что вопрос в выделении финансирования. Нет, в данном случае вопрос. Сдвинуто, там куда-то там сильно влево, и к этому мосту приступили бы потом Мост вынужден, он аварийный, как бы это проблемный, он есть. Но как бы, когда вы что-то делаете, вы думаете, но ну, обеспечите какую-то дорогу. Да в конце я концов расширьте сказать, этот узкий проезд. Давайте ну... на самый простой вопрос ответим людям. Во-первых, а, ради чего они терпят? Днесите в том ты -то и дело, мятность, да. Для чего люди терпят? Что их ждет дальше? Какие там блага немыслимые? И второе, что нужно сделать: организуйте им какое-то нормальное сообщение. Мы с горкой, страдаем от организации, вот в чем дело. Ну, это нужно давайте понять. Мы это в пространство отправим, мы будем надеяться, что сейчас прямо за август как сложатся звезды и все будет в порядке. У меня есть предложение: уйти в летние темы, например в Ялте и еще в каком-то прекрасном крымском городе состоялись концерты Филиппа Вот это у тебя представление о темах. Я думала, конкурс бикини, а это почти конкурс бикини, слушайте. Я, в общем-то, наверное, никогда бы в жизни не обратила внимания на на такого рода тему и на такого рода историю, если бы она почему-то не вошла в какой-то совершенно немыслимый резонанс по множеству точек вот с главными темами да, страны. Вот. Почему-то дружно огромное количество людей начали проклинать Филиппа Киркорова Значит, за э, какие-то его э, клипы, снятые там определенным образом. Вот сейчас видите, да, кадры, которые идут. То есть э, э, вдруг резко не понравились сцен сценографические решения, которые принимают там его режиссеры в разных клипах. Все это каким-то образом связывает с э, теми, видео которые он снял в поддержку там, э, членов своей бывшей семьи, там, условно скажем, да. Вот. Политический какой-то аспект в этом тоже нашли. И я смотрю на это все и... У меня очень странное чувство, как будто ну, все ждали какого-то сигнала, я не знаю, команды для того, чтобы начать гонять человека до травля. Так я думала до того момента, пока вчера не посмотрела другое видео, как Филипп Педросович в... на концерте в Ялте значит, объявил о том, что это последний его концерт в этом городе и в Крыму вообще в принципе. Есть у нас запись, да. Дим? Да. Есть. Да. Давайте Наушники. посмотрим. Наушники оденьте. Он так слышится обстоятельства, что, наверное, это мой прощальный концерт здесь, в этом зале. Да, всего когда-то что-то начинается, когда-то что-то заканчивается. И сегодня прощаюсь от этой сцены, мне, конечно, грустно. Но я надеюсь, что наши встречи еще, конечно, состоятся. И независимо от того, кто руководит этим городом, этим краем, Ничто и никто никогда не оборочит моих самых добрых воспоминаний о том, что меня связывало с этим залом за эти 30 лишних лет. Вот, люди обменялись э, красными карточками взаимно. И вот тут я уже задумалась, а вот эта бесконечная оскорбленность э, друг другом э, в таких вот сложных темах, она когда-нибудь прекратится? Кто первым прекратит обвинять другого в инакомыслии? Гонять друг друга, гнобить друг друга за какие-то такие вещи? Это вообще что? Вот такой вот у меня к вам вопрос. Это Хаимович только в другом обличье. Вот, мне кажется, ему, вот сейчас в данной ситуации я э, хочу сказать, что ну, не то чтобы молодец, да, но единственный вот аргумент в его защиту во всей этой истории я могу сказать только то, что он не уезжает. И это уже действительно много, потому что много его коллег по цеху, скажем так, просто у них есть финансовая возможность, они здесь достаточно зарабатывали, включая таких вот Хаимовичей. Да, все, что угодно, один будет хайповать на могиле, второй на кресте, как бы. И все, в общем-то, ну, с одной и той же легко читаемой целью. Они уехали, он остался, и видно, в этом есть какой-то, ну я надеюсь, что не, не только финансово-материальный, но и моральный выбор. Вот как ему выстраивать отношения с людьми, которые поддерживают... Тех, кто воюет, умирает, гибнет, сражается на Донбассе, уже не знаю, после всех его заявлений не знаю, но понимаю прекрасно позицию властей. Вот в этой, с этой точки зрения я скорее на их позиции. Когда ты, походя, не походя, обдуманно, осознанно, неосознанно допустил несколько таких, как бы, Высказывание, которые позиционирует тебя как скорее друга и заступника тех, кто уезжает, а потом, ну, как бы власть в этом случае она представляет мнение очень многих людей. Это видно по реакции, я же говорю. Да. Но у меня эта реакция, ну, человеческая, общественная реакция, она меня не то что пугает, это же неожиданность, ну, она, в общем, даже, наверное, естественно. Но я не могу сказать, что я с глубоким удовлетворением наблюдаю за. Ну, вот, масштабами такой реакции. Он ну, стал я не просто лакмусом. Вот этот вот раскол в обществе, вот он на нем как бы вот подсветился, высветился, можно даже сказать, взорвался. Последний, не последний. У них у звезд принято уходить из, из, от эстрады, вообще из конкретного города тоже. Посмотрим все еще. Все вернется когда-нибудь на круги своей. С, с моей точки зрения, это в чистом виде бизнес-пиар-акция. Да? Угу. На сегодняшний день. Вот, с его стороны, ты имеешь? В виду. И с его стороны. И со стороны его многих оппонентов, которые его насечения. Поймите, все, как бы вот у нас специальная военная. Операция, она внесла четкий раскол в общество, да, и это раскол не только в общество, но и во все были систематизированные процессы, да. Вот на сегодня, ну, когда до начала специальной операции, грубо говоря, весь большая часть медиа рынка, она принадлежала одним людям, да. Часть этих людей уехала, часть осталась здесь, не потому что оно, ну, они там любят родину, с моей точки зрения, исключительно потому, что их бизнес-интересы здесь перевесили как бы, возможность уезда. Как бы, а может быть, это такой сговор: да. Эти там мы тут как бы, будем бабки туда-сюда гонять. Вообще, все это, то, что происходит, это в чистом виде картинка, в которой люди не принимают реального участия, к сожалению. Это не вопрос патриотизма, это не вопрос, что это вопрос предела так рынка. Вот боюсь, что боюсь, что ты прав. И. Но тут опять же очень многослойное тест. Тема тут очень многослойная, очень много. она мож, ее можно обсуждать со всех сторон, но, ну, как бы, я высказал свое мнение и высказал его в рамках того, что у нас нет возможности гореть долго и пространно, чтобы рассуждать на эту тему. Высказал примитивно и грубо, да, то есть вот с моей точки зрения это а мне вот так вот. Кажется, да, сейчас дополню ваню, что Филипп принимает все заалу. Вот она поступила как бы, ну, хуже, не хуже в этом плане, она уехала. Но она настолько была символом ни одного поколения, можно даже сказать, ну, не святыни, но что-то вот, вот и весь ее образ вот тех 80-х ну, годов, он близок очень многим людям, особенно старшего поколения. Все ее песни безумно талантливы, их исполнения, что, а вот в общем, никто особенно сильно не трогает, да, вот на, по, по этой теме. Ну, а, можно, да? а вот это, да, с золотыми костюмами. Ну, она не, танцами, она не делает публичных заявлений, на самом деле, это как бы она просто ее перемещение в пространстве никто не отслеживает. Это неинтересно. Это Галкин там что-то гавкает там угу. из Израиля, как бы вот Киркоров здесь, вот поэтому они делают публичные заявления, а Алла Борисовна ну, их мне не делает. Я всегда казалась, что это такая простая вещь, что если тебе не нравится, это не отзывается в тебе. Ну не бери билет, не иди на концерт. Зачем вот это? В соцсетях идти в комментарии на 200 тысяч знаков писать про то, как ты ненавидишь этого артиста, как ты хочешь его засадить в тюрьму, и наоборот... Да, то есть, ну, он никогда не остался. Памятник. Ну, значит, вот, вот, вот это сейчас самое главное показатель. Все остальное шумиха вокруг mm -hmm. его каждого его заявления. Все, я же ну, говорю, что ну, меня ну, больше всего пишите, поразило, липое, что он продолжил. Читать, то есть да. думаю, ну ладно, уже все, как говорится, все, все да, состоялось. Он сменится, стаканется лет через 5-10. Через уже будет понятно, как бы. Надеюсь, это... сейчас очень сложное время. Mm -hmm. И в словах сложное в действиях, в публичных, в каких-то невероятно трудно, наверное, всем. Ладно, у нас с вами еще одна тема остается. Она называется осенняя интеграция. Ну, а в информационной среде идет такой, идет такой а, обмен что ли. А, ну не мнениями, намерениями, да, какими-то попытками обсуждения темы будущих референдумов. Все ждут, все понимают, что идет подготовка активная, да. Но при этом очень любопытно смотреть за публичным пространством, когда, например, сенаторы и депутаты говорят о том, что могут появиться новые регионы, ждем этих референдумов. А там Песков, например, говорит: первый раз слышу, ничего не знаю вообще об этом. Вот. И я когда смотрела смотрю на эту историю думаю что мне здесь интересно я 14 сразу вспоминаю не знаю ловили ли вы себя тогда на мысль что вот эти качели когда вроде бы про тебя уже говорят в телевизоре по Первому каналу, да, по России один там везде э -э идет паспортизация, идут там многие другие процессы, очевидные совершенно. Но при этом э -э Кремль говорит, что нет, нет никаких прогнозов, нет, вот люди примут. И я помню, что в 2014 году э -э меня это пугало. Вот. Мне казалось, неужели решение еще не принято? Неужели там что-то может пойти не так? Вот. Это было очень сложно. В той обстановке это было сложно в 2014 году. А сейчас? Сейчас, мне кажется, в 10 тысяч раз обострение восприятие тех людей, которые эти сигналы там, после слышат. войны выжили, да, да, по, да по большому да. счету. Да. Вот. Ну вот не знаю, какая реакция ваша на вот это медиаколебание? Ну, с моей точки зрения, нужно понять, что мы будем обсуждать, да, в принципе. Обсуждать заявление непосредственно официального Кремля, ну, с моей точки зрения, обсуждать это глупо, потому что мы никак не что, влияем на Обсуждать события да, еще не произошло, да, оно ну, не как состоялось. Бы, мы в любом случае не нет. влияем на этот процесс. Ну, Если в 2014 году мы как-то. Вот люди, находящиеся там, они сейчас влияют как-то на процесс путем подготовки к референдуму и дальнейшего проведения референдума. А, то, что решение принято, Приняты. Это, конечно, приняты, как бы, это все понятно. Об этом говорят И, назначение. Да. И назначение, все это как бы... Почему такая реакция? Да, у нас много... Вопросов всегда почему, и ответов на них мы не получаем, и, к сожалению, не получим, потому что такая политика внутренняя, к сожалению, к счастью, мы имеем то, что имеем. Знаете, не столько это... внутреннее, сколько внешнее знаете, в этом случае. Знаете, что здесь удивляет? Мы уже а столько внешняя горшков побились, и так громко и таких наделали заявлений, что, может быть, ну настало время не быть дипломатичным и во внешку. Так они, это заявление не для внешней политики, о чем вы говорите? Ну, то есть Песков это комментирует для кого? Песков так это вот, комментирует это да, для, для американцев для что ли? Они все равно не показывают. Ну, то есть как бы то, что а для, наши... для либералов он так комментирует. Для кого? На самом деле нужно понять, что Севастополь это такая своя маленькая вотчина. Мы вот тут вот живем, у нас есть устоявшееся большинство с устоявшимся мнением, и мы его не, ну, как бы, не изменим. Мы в этом живем. А вот там, на материке, все совершенно по-другому. Приезжают люди, и которые. И мы теперь, по ним да, да? туда не ездим, перестали ездить, да. А теперь люди приезжают в отпуск, ну, вот какие-то, да, и э, говорят, -то, то, что у них там все вообще по-разному. И ну, как бы трения по-разному, и, по и отношение разное к этому вопросу. Поэтому для кого делается это заявление, мы все равно никогда не узнаем, потому что они там живут, на материке, а мы все равно живем здесь, в Севастополе. Вот. Я вот хочу сказать, так. что на этих территориях, на освобожденных, конфигурация власти уже выстраивается. Есть глава республики, области, края, там глава там, военно-гражданской администрации, и к нему есть премьер которые чаще всего назначены с материка. Непосредственно там, из Калининградской области один, а второй, по-моему, из Вологодской области Да, назначения идут. И идут оценка, которое тоже, да. тоже материковый. Сейчас очень многое зависит, кстати, в, еще даже до референдума, очень многое зависит от учителей. Мне было очень интересно почитать интервью Родикова да, у да, вас да. на в издании, потому что вот он вскрыл эту, а ведь перечислили. Как у нас всегда население который такая семейная, с детьми, да, они очень ориентированы на школы, на детские садики. Это перв... главнейшая задача, мне кажется, даже, может быть, даже важнее, чем референдум, запустить процесс образовательный, потому что с кем учитель, бюджетник, медик, педагог, с тем, собственно, и народ весь, потому что ну, так испокон веков было, это основа жизни. Детей надо учить, лечить, как бы, и вот, и, вот, это даже важнее, чем вот сейчас делать какие-то громкие заявления по поводу референдумов. Почему их не делают сейчас? Ну, мне тоже, как бы, кажется, что... Понятно, потому что ну, по большому счету мы все живем в неком правовом поле, в нашем конституционном международном. И всегда нужно быть, чтобы это волеизъявление народа будет. Друзья, у нас есть звонок, и это по нашей прошедшей теме. Давайте наушники и послушаем. Да. Алло. Алло, алло. Угу. Алло. Что-то у нас с наушниками сегодня не складывается. Сорвалось, да? Давайте я попробую еще раз перезвонить сама. И возможно, связи, да, и, возможно, Ваня, да, да, да, да, да, мы звоним друг другу. Я пока продолжу сидеть в наушниках. К нам пытается прорваться Павел Александрович Иена. Может быть, все таки и сложится. Ну и еще одна небольшая тема. Это, видимо, уже такой плавный переход в выходные 31-го Июля мы вместе со всей страной будем отмечать День военно-морского флота. Вот. И в Севастополе это будет ну, необычно, не так, как мы привыкли. Да? Не будет официального парада. И, по-моему, даже не будет концерта. То есть будет салют, будут какие-то мероприятия день. определенные. Но при этом вот основной части, которая всегда ждут зрители, не будет. Мы при этом покажем ретроспективу, поэтому все, кто хочет увидеть красивые кадры в 4К, пожалуйста, на нашем YouTube-канале все это будет. Вот. А так, кто собирается в город, да, там ограничения движения, не забывайте уже с сегодняшнего вечера. И праздничный артиллерийский салют будет в 10 часов вечера завтра. Ну и плюс какая-то такая организационная часть. Как завтра, послезавтра. Послезавтра, да. У меня уже суббота. О чем это говорит? Это говорит о том, что я иду в отпуск, а вы как хотите. С вами был Форпост. Это программа на троих. Ждем вас в сентябре. Спасибо, что досмотрели.